Пришел моложавый в ДПС, устроился, на самое, блядь. Ну, и он там ходит, блядь, позгаи, по, по блядь, молодой. А начальник смотрит на него, что-то не поймет, блядь. Он да, ходит ты ходит, ходит ты ходит, блядь, из угол, И вот хочешь подзаработать? Он да, я хочу. Ну он, иди, блядь, бери, блядь, ж, и, и, и, сам, жезл, блядь, рацию нахуй, дубинку, блядь, и, и, и иди вон, блядь, и вот останавливай только одни, блядь, фуры. А такие сама машины, нахуй, не останавливай, лиховые. Он, ну ладно, блядь, хуякс, блядь, он такой стоит, блядь, смотрит, фуры и, и, и едет нахуй. Ну раз он останов, остановил, блядь, нахуй, хуякс, блядь. И это самое <класс> <класс> влазит, армян, армян влазит такой, блядь. Ты ч меня остановил, ты ч? Я, блядь, вот еду нахуй туда-сюда, он, блядь, ходит вокруг этим фуры И что-то смотрит, смотрит, смотрит, что-то выявляет, что-то ищет, нахуй. Он такой, хуяк, бля, к нему подходит, блядь, берет китель, оттягивает, блядь, и 500 рублей вложит, вот, на, собака! И, блядь, сел и уехал, нахуй. Так он заходит, блядь, в, в, в, в пост ГАИ, блядь, блядь. Ну, блядь, этот начальник говорит, ну чё, всё заебись, он говорит, всё заебись, блядь. Только вот чё, блядь, я сначала продираться, всё там ходил, ходил, остановил этого, блядь, армяна, нахуй, он такой, блядь. Китель нахуй мне 500 рублей. На собака. И, и сел, уехал. Он, э, дорогой. Он, он берет эту ну, моложавую китель от э, Эй, молодой. Это я собака и забирает у него 500 рублей. Это я собака, а ты щенок. Я надо работать. Это я собака, да? Да, А ты еще щенок, ты работай, блядь.